Thank mm -hmm. you. А кто-то в палате белый, за жизнь соломки спелая, Двумя руками жадно, потей а его так хладно. А кто-то мамы маму, ручонкой жмет пижаму, И в каждой тете новый он ищет взгляд знакомый. А кто-то голодный, а тротуар холодный, Залит бутылкой водки болезнь озяпшей глотки. А где-то звук бомбежки, и в старенькой сторожке Дрожит солдат-мальчишка, он чей-то где-то бьют ногами и завет пол слезами, в супруге водка с джином поднять бы дочку сына, А кто-то в драке пьяный, закончит споры, яма и пожилая дама вновь не услышит, мама. А ты разбил мобильник, проспал затвук будильник и, проклиная, стонешь, как в бытовухе хиток. Идей день такой хреновый, И бросил парень новый. Работа волку достала, Бабла все так же мало. Прости, Господь, за ропот, За мольвы мольбы и шепот. Нам в слезный час Стена не спошли, ума и знаний. Лукцы совсем ослепли, Прозреют в сером пепле. Цени все, что имеем, Мы просто не умеем.